Всем привет, на связи компания Атас, я Денис Иваченко и вы смотрите обзор важных событий рынка этой недели. 30 мая в субботу мы перешли на новый домен atas.net, новые адреса сайта мы оставим в описании к этому видео. Также мы завели аккаунт в TikTok, поэтому ищите нас по имени Atas Platform, там мы будем снимать короткие видео о платформе и функционале. Теперь переходим к новостям. Первая неделя лета будет богата на экономические события высокой важности. Это может привести к высоким всплескам волатильности на рынке. В понедельник в Китае, Еврозоне, Великобритании и США выходит показатель PMI в сфере промышленности. Это ключевой опережающий индикатор для оценки темпа восстановления экономики. вторник решение Банка Австралии по процентной ставке, и это самое важное событие для австралийского доллара. В среду выйдет PMI в сфере услуг, а также изменение уровня безработицы в несельскохозяйственном секторе США. В четверг решение Европейского Центробанка по процентным ставкам, и это ключевое событие для всего рынка Форекс. А в пятницу статистика по безработице США окажет сильное воздействие на все рынки от акций до валют и сырья. А теперь о событиях прошедшей недели. Индекс S&P 500 уверенно преодолел психологически важный уровень сопротивления в районе 3000 пунктов. А скептики продолжают твердить, что уровни цен на рынке акций никак не оправданы печальным положением дел в экономике США. Уровень безработицы пока только растет, а восстановление ВВП к прежним значениям может занять больше года. Тем временем на рынке только укрепляется оптимизм. Недавние аутсайдеры – акции банков, энергетических компаний и авиаперевозчиков – на этой неделе были среди фаворитов. Это хорошо заметно по ETF на эти сектора. Недельный рост по некоторым превысил 20%. Тем временем неугомонный президент США не дает скучать и быкам. Приближение выборов, видимо, только раззадорило Дональда. Рынки все сильнее беспокоят его враждебная риторика по отношению к Китаю. На Пекин Трамп навесил всю вину за пандемию и грозит наказать. Пока что все ограничивается только словами. Но если Вашингтон перейдет к действиям и заявит о санкциях, это может обрушить рынки. И неожиданными жертвами нападок Трампа стали социальные сети. Президент твитнул, что голосование по почте на предстоящих выборах будет способствовать искажению результатов. А Твиттер почему-то решил проверить этот пост и пометил его как фейк. В результате Трамп обещал либо запретить соцсети, либо вести контроль за их работой. В небе запахло жареным, господа. Акции Твиттера скорректировались, но пока в рамках восходящего канала. График недели – валютная пара евро-доллар. Она пробила уровень 1.10 и вышла из консолидации, которая длилась с начала апреля. Эмиссия доллара со стороны ФРС превосходит меры Европейского центробанка и промежуточная цель тут 1.122, после пробоя которой можно будет оговорить о более устойчивом росте евровалюты. Отметим, что для выхода из кризиса дешевый доллар будет полезен развивающимся странам, зависимым от экспорта сырья. А вот в Европе, очевидно, от этого сценария не будут в восторге. Дорогие европейские товары не лучшая идея в свой сложный год. Подробнее об этом и других важных событиях читайте в статье. Ссылку на нее мы, как всегда, оставили в описании. Всем профитов и до встречи в следующих видео.